Соками клевера полон ветер по полю и уже, и над полями ворон, не умолкая, кружит. Клеверы бросит, в ясли дед проворчит не смело. Белые рубят красных, красные рубят белые. Мир далеко далеко виден в окошках узких, а русский рубят русских, русский рубят русских, мир далеко, далеко, виден в окошках узких, а русские, рубят русские. Это за что воевали, что не сиделось в хатах Эти, чтоб не было бедных, те, чтоб не стало богатым русские, русские, русские. Белые рубят красных, красные рубят белых Солнце восходит и ясно много черешин спелых мира далеко-далеко виден в окошках узких русские, русские. Ждут казаков казачки, да припасают вина, И не богатых, ни бедных, а ждут они любви. Дед и мой дед мы жарко пойдем купаться Ты мне скажи по правде, мне это за что сражаться Мир далеко-далеко виден в окошках узких Русские рубят русских, русские рубят русских Мир далеко-далеко виден в окошках узких русские.